Семь магабридов, махшелэн, коротко. Махшелэн, джоб. Я не знаю, кто мне сделал это. Я сделал это. Я сделал это. Я сделал это. Я сделал это. Я сделал это. Я Адам это. Керчілікте... Арынамыз кылу қоғу, жерай элек бөлдісім. Жаштығын, аң қолуғын башыма жетті. Сен күчің шеніп, мен менсингенсен. Сен натаржағын ошыл болуч. Кеми біздеге ке туыра анай талпайм. Сенде бұрыкерлікі қарағанда ұраймыстық ...коррелиген ары даймы осынгенен бириге. Кудайтаала сендей кишине... ...адамдардын саксыламаттыг учин жараткан. Гюльті тепсегенде чеккор... ...адамдын намызын тепсегенде часыла. Ампкені сен адамчылықты сақтыг учин жараткансын. ...Өз намына артырлық бол. Мен сені чүн... ...сені атабауларын кынарғау чүн... ...арға күшті... Алар, тайм, изыгнуемый, то наплох, лай, лава, а ч ⁇ лангл, ты палава, горо, кель, лирит, си, пианач, да ну чал, символ, Куда я вас еду? Ничего не знаю. Когда я ча? Сянье герменьку, барва? Чего? Истин бара, Бери адам, келмегел турыну билиш керек. Кыстылан дуги инчилык тушеса, келмегел тире бесси. Там сону, калды. Кирез-куразын бол. Стоит уронить не мемдюк. Что за? ты? не Белбэйм. Баяга чаяр есэн, дэвэйм. ушан деклосып кийган. Гал жирва! Ошал чаяр гэн кэлэс болчу! Асэн анданет кэн гэма кэлсон? Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. не знаю, что я не знаю. Я не знаю. не не а на мой, на вале, по-моему. Ну, когда ты радар... Врех того, что он где то Им ах, Ти-кыска болып-тургандай болып-тургса. билбейсин. Анын бақпысы чын, анын таалайы билбейсин. Анын не шығандай айвы Ал мене жандырап караған. Канам-менам, бежим Алханам. Ал менің кыз болам, дай. Олачығайрым, шайыр не вар? Дарбал Баганда. Да тават готова отбили? Мемкен. Эй, Баганда, больдир, детей, себе бд ⁇ рбителей. Менсинер, твой выборщик. Чем дарбал сиен? Вы снама замарзать и текенсин. Кульгазен, кемпилис, кол.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 Айван. Сина танчилахта на Эйрлда. Панчатанган конкор. Пала. А, коллеса. Минсент, астем. Холод, холод, холод, холод, Анте трухан болсон, им не нигу траса. трасон. Мен андан, Рахмат тва Всё спалтак. Алба, албая галд. Я разбалансил. Минал это чикурду. Учало там, башка, ничего не свалган, джоле. Паратканда, Учалу дегенде Алар ойлы ялышкан жоқы дейм. Ошолуландар ич качан менің эсімден кетпейд. Алар дели соғышуыны, Оққу учуп, олуыны қаалаған еместер. Егер де күрештің Мен андай куришки бар албайм. Адамзаттың ханын төгі, Элттүрі учен болгон куриш, Ал куриш емес. Ал адамдардың райымсыздығының қана қағылышы. Сен анын қандай multimodal <laughs> И жди, биткар, чоколкун! Корбаше буйрук дэдддэ! Кызылдар, гелп калдэ! Тегич! Озу билэссин! Биткар! Тез эд! ха Байкуш скандай, баржевал. Эй, бай корсем не улдо, джану джай талпта, тезет. Тунго. Ова. Вот тренда. Мне не датой Той, Питт. Синьгуре, Той синтурел, бля. Хай, это он, ай, это Гитген. Акмахтам, мама, хо! Салаш, ван, нордная, надо без ген, дин, сис, Грудой палаваты видимо, а оттого хан дискалтун делать поясимо. Хан сус гурешь полонимец, а то бабалару от Арнашун гурешь так хан той утакалкин. А то бабаларды Сошкаладеп, ким сохускладетир? Сохус той утакарладетир ким айтитир? Ямденика алап тратун. Биз Арнашун, ах кыкат чиндукучун гурешь к бузагаларга гайда? Нин ашурдун гайтиким билим килет? Мака! Казыдармен салгашкан дүйлүк учень сонунчу гиттерди, есинге гиттери. Алардын учун улум гайда бардин 7 ах, конгут, дроп, дядь, суга, ам, дроп, дроп, парус, дроп, дроп, дроп, дроп, Çoşka. А ты не в барва? Да. Ты не в айтар, а манатун барва? Да. Это Устында тұрғанда ушылордың ойна емне <реш> Он же тоже сделал, а натаптун. Всем виздовучать, чтобы заремнить, что он у него калавадун. А нам барекен димбилием болсангрик. Хочу же открыть куда-нибудь. Челхай гора. Им а там что, а на Чертю,